до конца и не выбрались Местер! умри умри я же испугался бля. уже еху ублюдок а я а патроны бесконечные на тебя что ли? Ты я в курсе уже бля, ублюдок. вот ублюдок почему он остановился то ну почему она заклинила-то опять? Почему он опять заклинил то Сразу, буковать начал. Может, договоримся? Прикрою, у меня есть деньги. <смех> у меня есть колбаса, у меня есть тушенка. Может, договоримся? <смех> Не хочешь? Да в смысле? Ты видел, куда цель-то была? <смех> Я ц видел? Кружочек у меня прям проем дверной всем доброго времени суток друзья меня зовут валерий и мы продолжаем с вами проходить stalker тень чернобыля Итак, э, мы с вами выключили выжигатель мозгов вот э, теперь Нужно выбраться из бункера. Мы, короче, в прошлой серии так до конца и не выбрались. Умри, умри. Я же испугался, бляха. Так, вот. И, короче... Я не знаю, как это сделать, потому что у нас а, боезапасов вообще, вообще нет, кроме, кроме снайперки. Вот. Выписали в комментах, короче, то, что... Помимо просто аномалий в игре, есть, короче, аномалии самой игры. То бишь... Э, враги здесь могут спавниться, короче, Прям за спиной. Вот ты, тебя убили, там ты, ты загрузился, да, перезагрузил, там, допустим... Я так понял, игру перезагрузить надо. Перезагрузился, перезагрузился игру... Леха перезагрузил игру. И, короче, врагов, допустим, было до перезагрузки. Трое после перезагрузки целый отряд или наоборот. Короче, я так это понял. Как это, я, я я понял, это так работает. Ладно, не суть. Попробуем, попробуем. Не знаю, как это. Бляха, смотри, какой умный-то. Видал он, он обошел, короче, в одну дверь вышел из другой двери. Херан такой просто умный. Жесть. Вы сказали, короче, то, что нас ждет впереди, Припять и ждет впереди ЧС. Там будет много монолита и всякой дичь, короче, я не знаю, как мы будем проходить. Нам в любом случае надо, когда выберемся из бункера, надо сходить, сходить кому-то, я не знаю, бармену, возможно сходить и, и купить, короче, патроны Не знаю, будем, короче, стрелять у нас э 18 патронов Снайперки Будем стрелять со снайперки Я не знаю Как это будет Вообще Зашибел. Засранец, он снизу Ладно Зашибел Вот я сейчас спущусь Он мне, опять меня убьет Я, я, я тебе говорю Умри ты Хера Бляха меня добивает их живучесть Так, ладно, этого убили Патронов вообще нет. Так, может у него патрончики есть От а... ПГшки Так Этого мы смотрели Смотрели Бляха, надо обходить Упал он как-то не очень хорошо Так, пусто, этого мы смотрели, да, этого какой колбаса Ну да, а чё? Забить врага колбасой, почему бы и нет? Пять патронов всего Ладно Ладно как-нибудь. Так, ладно. Что у меня... О. Я думаю, что у меня мышка-то... Как херово поворачивает. Ага, сверху. Блюдок, а? Блях, они так быстро бегают... Ух ты, ух ты... Так быстро бегают. Потроп, мужик. Нормально, не, Ух ты, их там двое. Их там двое. Так, ладно. Да собака, <сح>. Не на ту кнопку нажал Через решетку я не прострелю, наверное. <смех> Я только патрон сейчас потратил, и все. 10 патронов. Он так хорошо стоял. Опа, опа, опа. Нет. Он так хорошо там стоял, короче, вот здесь вот между. Я бы мог его просто гасануть. Так, минус один хорошо. 7 патронов, а, 4 патрона, опа, опа, 4 патрона, хорошо, давай где-нибудь выгляни, выгляни ты уже, еху, блюдок, а, я а патроны бесконечные на тебя, что ли, опять в этой скелете в этом капсдец, капсдец. Ты покойник. Сам такой. А, ты такой косой, мать его. Ты покойник. Я в курсе уже просто жесть как тут проходить как где мне взять патроны где мне взять патроны мать что там падает -то? и пробежать то их невозможно потому что убивают сразу моментально ножом это дичь. Вот ублюдок, почему он остановился-то? Не вовремя, не вовремя, перезарядка. Откуда ты взялся там? Откуда он там взялся? Я тут всех убил. Зареспавнился, что ли? Говнюк. Просто говнюк. Три патрона. Три, мать его патрона. Бляха, они так... А у, меня... у меня кончились. Аптечки, кончик... Вообще все конь. Это да жесть. Да жесть. У нас патронов в ПГ. Что делать-то? Сохраняться? А, а что еще делать? Конечно, сохраняться. Я не знаю... Блин, мне жалко выкидывать какое-то из моих орудий. А смысл. И смысл... Выкидывать тоже смысл. Потому что Патроны даются почти блин, Одинаково По три, по 4, по 6 патронов Так а, По низу, да Мне нужно найти выход Отсюда Я думаю на улице будет проще Как-то убежать Как-то сныкаться Ладно. Пока вроде Ну почему она заклинила-то опять? Почему он опять заклинила-то? Кусок. Что ты клинишь? Вот что ты клинишь? Ты у меня в нормальном, хорошем состоянии. Что ты клинишь? сок автомата бляха сейчас я надеюсь не заклинит или это как бы как заскриптован херня заскриптован так Стопэ, стоп, стоп, стопэ. Начал там, начал там. Сразу боковать, начал. Может договоримся? У меня есть деньги. У меня есть колбаса, мне с тушенка, может договоримся. Не хочешь, как хочешь. леха У него патроны не те, которые мне надо. Бляха, бляха, бляха! Ай-яй-яй Ай-яй-яй нах скотина Я его даже Я его даже ножом не проткнул Обычно как бывает С ножом с первого удара Просто сложно подобраться А тут я даже с ножа не проткнул его Жесть Так, один стоит их, вот здесь их как минимум двое. Шесть. На радаре показывает 6 Вылези. Ну вылези. Да, ему я да ладно. за скелете видал я сразу вынес. Жесть. Лежать. Я не думал, что там в экзоскелете скелете будет чувак. Его ж там не было. так ладно пока не ништякова шанс патронов у, вот у этих которые в скелетах, у них короче пгшки тоже у них патроны можно позаимствовать а вот у этих не взять ничего ну вот у этих еще нормально так, понемножку, понемножку, батроны есть. Пока. Ага, мы приближаемся к выходу, я помню это место. Пятеро. Было четверо, пятеро, те шестеро. Леха, бочка, вот по-любому выстрелит, смотри. Что там, взрыв был? А, баррел. По-любому в бочку выстрелит. Нет, пока никого. Я, я вот почему-то так и думал, что в одной из этих комнат, но... Фу. Собака, а? Стоило дернуться, стоило встать, короче. Стоило встать, и он меня загасил. Блюдок. Ладно, здесь пока вроде никого. В принципе, не должно быть. Так. Ладно, в одной из комнат. По-моему, он в той. Я еще кидал гранаты Было бы вообще шикарно Тут дичь Куда он уперся? Бляха друг, мужик. Да ладно тебе Не пугай так Вот с какой стороны он? Бляха! Застал меня врасплох ублюдок. У меня аптечек, ни черта. Так, ладно, я пока не сохраняюсь. Так, бинт хорошо. А погоди, а. Жрачка-то она. Да, она тоже, смотри. Прибавляет. Хорошо. Один патрон. насмешил Бляха, он стоит. Да, у меня один патрон. Застрелиться такая еще. Граната. Да бля, а ты от граната не дохнешь, ублюдок? Они даже от гранат не дохнут сразу. Так. Делаем вот так. Да в смысле? Ты видел, куда цель-то была? Я ц видел? Кружочек у меня прям в, в проем дверной. В смысле? Что он кидает как-то ее криво? По идее же как должно? Вот куда цель, туда и должен кидать. Почему он кидает куда-то его? Немного со смещением. Бляха. Блюдок. Почему он не отскочил? Должна была отскочить. Бляха, где-то здесь. Семь патронов. Мать его. Один выбегал вот оттуда. Ну-ка. Вот он теперь будет там сидеть, короче, пока я не подойду. Фу, повезло. Но, но патронов нет. Патронов нет. Я, снайперки у меня нет. Вот этого у меня нет. Вообще ни черта нет. Гранат. Ножики гранаты. Опа, аптечка хоть. Хоть аптечку. Спа за аптечку спасибо. Сжали сюда. Так, один он там сидит. На. На, еще одну. Хорошо. Уничтожил. Есть пробитие Так А где патроны? В смысле? Здесь обломали Падлы, Падлы. В смысле справка? Местный фольклор Потом читаем. Не сейчас. Не сейчас. Блин, вот эти коридоры. Ой, мать, а это что за проем? Как вот эти двери открывать? БЛЕХА! <голоса> Они еще так подкрадываются, прямо, вот когда начинают стрелять, короче, либо кричать резко так. И, короче, пугают, падлы. Аж сдрагиваешь. Как можно, факт, жопки словить. блюдо еще все последнее было а здесь патронов 0 мне остался ножик будем как Джон Рэмбо и вырыл что ли да ладно хорошо Кстати, в комментах вы написали, что у Мечного получается у него раздвоение личности. То бишь, стрелок, как бы и меченый, это одно лицо. Еще сказали. И не только, как бы, стрелок. Еще какие-то личности. Я так понял, призрак. Но мы же видели труп призрака. Как? Как это может быть либо или у него такая реальная шиза короче шизофрения у него такая реальная что он даже как галлюцинации вот эти не сдох а! каранты тебе как, как вот в воду глядит а кранты тебе говорит. Блин! Спасибо, спасибо. Но ну, я думаю, что он там не один. А вот граната у меня была одна. Бляха! Пеклет, против, уже уже поздно. Так, а мы на лифте спустились сюда, или мы как-то пришли? Я вот... Твою мать. Твою мать. Разволотим. Давай быстрей. Откуда стрелял? Надо как-то четко попасть гранатой, если они там. Не вижу. Откуда стрелял? Кладем его! Да умри! Нет! Граната там! Да, они? Они прут, они прут, они ведут вперед, просто прут вперед. Да на! Внимание, чужой. Твою мать, не убил. У меня только ножик. Ну и где ты? Где он делся? Где он делся? Не пойму О, опаньки! опаньки! Приехал не один. Был бы один, я бы его сейчас чикнул. Огонь! Я не пойму. Я не. Пойму. А здесь смотри завалено. Тихо, тихо, тихо. Серета, вот, <coughs> я думал, здесь проход. Ай-ай-ай-ай-ай. Ай И не попали. <coughs> а где? Я не помню выхода. Наверное, <свист> бляха. <свист> Пробежать тоже не, не вариант. Пробегать тоже не вариант. <свист> не Вообще шикарно бляха. Еще я глушила. А, убил. Эх, и патронов-то нет. Ладно. Смысла, правда, от этого? Я, я не знаю. Ох ты, 16 еще. Смысла, правда, от этого? Никакого. А там в этой... В экзоскелете. А, нет. Давай пока с этим пекалем походим. А -а -а, 12 патронов. Ага. Тебе про говорил. Загась там мне сейчас. Загась. Никак. Я не знаю как. Я не знаю как это делать. Почему нет слова "мо"? Леха, здесь хотим. Хотя бы хотя бы один ящичек. Да в смысле? В смысле? Он. Он просто один выстрел не сделал. Граната есть. Слышь, сволочь? Поймал? <смех> <смех> как, как, а? как тебе? Как тебе? Как тебе? Нравится? Да, 12 патронов. Просто жесть. Просто жесть. Под, под, под, подручными средствами. вижу вот он стоит Мне небо голову небо ему голову она хорошо и так и так сойдет На радаре показаны двое так, что у тебя есть Попробуем пистолет, ладно. А -а -а. Погоди, а вот в этих ящиках-то что то есть, нет? Не знаю, камней бы набрал в карманы, камнями бы закидал. А чё? Смачно в голову камнем попал, он отвёкся, подбежал, добил его камнем там. Да? А ч нет? Так так так где выход? Ага, все ништяк. Я тебя сейчас достану. Стоило выдохнуть. Патрон четыре пистолет. Посмотрите, уже немножко накопилось Целых 32 патрона Ну Мучайся, мучайся я буду жесткий с вами. Ублюдок. Жалко, нельзя его попинать почки ему отбить. Говню. Нет, я сейчас зарежу. О -о -о -о. Какое ему сейчас облегчение было умереть. Отлично. Все это, это начало бункера. Это я помню надо, короче еще неизвестно, что нас на улице ждет я хотел, бляха, эти башни, короче, снайперские проверить где мы убивали снайперов, патроны Но я чую, там жопа да, еще бы выйти еще бы до конца выйти ну где ты, бляха я пошел. Да ну, умирай, но, ну. глях, он такой красой этот пистолет. Откуда он стреляет, пистолет-то этот? Видишь, где мушка? Шесть, Жесть. Жесть. Блюдок. Ненавижу Ненавижу, ненавижу, ненавижу Отлично Отлично Выбежали мы из бункера Так, теперь надо как-то по улице Я думаю, по улице будет полегче Там больше всего, где можно спрятаться и пройти Отсутствие, Отсутствие излучения подтверждено Крупных скоплений противника не обнаружено Вепря высадил в районе антенн для разведки. Жду дальнейших указаний. 056 это база. Возвращайтесь домой. Вебрь. Доложите обстановку. База. Это Вепр. Сопротивление минимальное. Кто-то прошел здесь до нас. Вебрь. Приказ. Установить карантинный режим на территории антенн. Нарушители режима уничтожать без предубеждения. База вас понял. Короче, говорит это, сопротивление не такое сильное. Так что я смогу, наверное, пробиться. Почему они в мою сторону стреляют? Они знают, что я отсюда выйду. Так. Мне надо понять бы... Э -э Покинуться к кафа. Так. Мне надо выбрать такое задание, чтобы я мог отправиться в бар. Выбрать... тут блюда к сражайся иди с военным говно приперся а? так ладно мне теперь понять надо просто зайти Владык. так это в какую сторону получается это мне надо обойти вот это здание выйти блеха где свой нос сунет падла это короче мне надо выйти и обойти это здание Военный. Ну что что делаешь-то, военный? Че с оптикой смотри. Так, если ну, принципе мы поняли, куда идти. И надо выйти и обойти это здание. Да, далеко с пукалкой с этой я не уйду, просто. Далеко я не уйду с этой пугалкой. Надо что-то, не знаю, как-то придумывать этот план отхода, я не знаю. Я вот здесь я смогу перепрыгнуть, отлично. Бляха, бляха, бляха. Под, шум... Под шумок как-то надо. Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Да бегом! Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом! Малима! Я боюсь, боюсь, боюсь, боюсь, боюсь! Мещеный. Живой! Отлично! Ты да все-таки смог отключить выжигатель. Тут все просто с ума посходили, когда узнали. Все, кто мог, уже сейчас пробиваются к центру зоны. Одиночки, свобода, дом, даже наемники. Кто первый доберется, то ты получишь все. Исполнитель желаний, клондайк артефактов, и черт его знает, что еще. Поспеши, если в саркофаге действительно исполнитель желаний, то тот, кто первый доберется, его желание и исполнится. Сейчас как раз перед прибитью собирается отряд ветеранов. Если поспешишь, пойдешь с ними. Зашибись Зашибись Но нам нужно в Припять. Нам нужно в Припять, А в первую очередь нам нужно Добраться до бара Так, теперь Теперь мне нужно Сюда вот и прямо Прямо, прямо, прямо, прямо Так, ты кто? Приехали. У тебя тут радиация зашкаливает, мать твою! Как ты там ходишь? Стой, стой! Стой! Одиночка! Шоп! Хотел поторговаться с ним. ладно Окей, не туда ну-ка здесь то что есть патроны для пистолета ну пока а что перепрыгнул ты его ну пока берем короче для этого пекали патроны потому что больше ничего нет Все будет хорошо. Все будет хорошо. Отряд свободы, прием. Это командир спецотряда долго. Приказываю вам развернуться и валить отсюда нахрен. В центре зоны вообще нечего. Нифига себе! Ты ч вообще тут раскомандовался? Ща вам покажем, кто и куда валить отсюда должен. Ребята, намыливаем задницы. Нифига себе! Хорошо. Так, ладно. Я думаю. Сложное позади. Нам теперь нужно как-то пробраться. Так, прямо, прямо, прямо эти. Свои. Хорошо. И свои. Хорошо. А, свои против свои. Ты что-то, короче, пигачит. Молодцы, молодцы. Так держать. Так держать, ребят. Так держать. Отлично. Всегда бы так, а? Вот, вот всегда бы так. Сами, сами воюют там что-то короче, а я просто так, знаешь, я, я не трал. я мимо прошел, леха он там красный, был, он походу попался в этот, ага, снайпер, вот это уж плохо. Надо снайпера как-то снимать. Да, со своими пуколками-то я тут что-то не сделаю, не заделаю ничего. Да. В смысле, не сохраняется. Вот Это бой не меня добивает просто. Просто добивает а, Давайте, давайте, разбирайтесь. Разбирайтесь. Вот вон там идут я его этого заберу сейчас. Я. можно было в принципе подождать пока они друг друга перебьют и забрать у них всех патроны опа нет смотри а он появился не прогрузился просто. Снайпер не прогрузился у меня. Бляха, ну далеко, далеко, далеко, очень далеко. Убил! Отлично. Отлично. Так. Он бежит. Это далеко, бляха Очень, я, я так сейчас впустую, патрон Ой, там И там, ой. А кто это такие? Монолит? Кто такой? Ой, их там Бляха, как как быть-то ждать пока они подойдут ближе молить и вот так вот перебежать Оп. Так, там один один самоубился давай давай тоже в самом пожалуйста Ну это на месте вот тут далеко... А нет, я, я по ним попал, смотри, я попал по нему Я внюк Он один похода не смотри попадай по нему да Блеха, патроны так много много патронов это, это, это смысл да, да беги ну это отлично отлично так, ну можно здесь полутать немножко. Бляха. А вот там никак. Прям в аномалии лежит. Ладно, здесь еще есть. Комбине... А, -а, а, ну ты смотри, у меня броня-то уже все. Смотри, видишь? Ломана. А это целое. Бляха, и выкидывать-то жалко. Ну да. Ладно, чё, выброшу. Пофиг. Пофиг. Мне уже потрепано просто. Так, ну что, у меня видос. Ага. Пускай там приседает. У меня видос подошел к концу, короче. Вот, друзья, вот здесь в засаде сядем. Вот. Продолжим в следующей серии. Отправимся в бар.